А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, казнить Наташку, делать за косой, на самокате мчатся по двору. Старушки из Хусана но не узнаю, вчерашних забей, а мы с Наташкой идем по двору идем и нет там дела больше ни о чем. а я хочу, а я хочу опять по крышам бегать голубей гонять, разнить пастушку дергать за косу, на санках утимчаса по двору. Не обращайте внимания, я просто вспомнил ласковый мой. Так, ну что, всем привет, с вами снова я весна. И сегодня мне оказалось на нашей стороне замечательный диреальное бизнес. За камерой мне нурбил уперки еще туда и темного. И немножко, чтобы достроить наш с вами первый проект, ну и то я тоже наробил дело. Скажи спасибо, что я его вообще наробил. А я хотел полностью уже перестроить этот шортов некрасивый. Отхос. Это будет хосс да? В будущем тут у нас будет э, одна комната. У ну, вот это она есть. Но уже с мебелью и хотя бы с каким-то удобством. А, ну, так как-то не особо хочется здесь вообще жить. И говоря только, что они еще будут платить. Хотя платить хорошо, в принципе, явно. Крашистый, ну, но и ладно. Ну, думаю, кажется, может заработать. Банального, вот с этим скучком. Это каждый день играется. Ну, когда-то я, ну, вот, и связываюсь со мной. Потому что это мои годы. Но... И как-то не особо... они нужны мне не только во время записи хотите расскажу историю короче э, значит, выживался добывал дуб и тут ко мне подходит голем и меня типа два раза шиндарахает типа, ну просто убивать. и берет за что я его даже ебил я ничего себе не делал, он просто берут мне и шиндарахает по башке офигеть да самое главное что он потом мне еще раз убит. То есть я его даже тронул пришло, он вас даже мне угрозу. А потом, когда он его стал убивать, просто как. Как, как какой-то идиот тусил на одном пока я его в Отлично, отлично. Логика Майнкрафта, где. Блин, тут холод. Будет холод, если он это не тут. А нам-то притечь. Ты понял, мать мне дашь раз мне одно исходил так и у меня есть как раз таки моя любимая третья две. куда я еще две делаю, не знаю а то пока не зома. так вот это все нам надо будет убрать хотя ну, но это ничего уберем Потом. Потом будут что тут холодно и не выдвинеплоги. И вместо двух один. А мне один не нужен. Деньги назовут. Это очень-очень мало. Поэтому нам надо нарубить побольше. Побольше, побольше, побольше. А я это.. А я, опять. а я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, да не бегать, проснись Наташка, идёт захвосту, на самого тимчаса по двору. Угу. Отлично. Там это уже почти сделали. Ну да, тут будет прохладно. Поскольку печки как вы можете понять, не будет все.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 А я хочу, а я хочу а Это первый и последний дом из дуба. Там мы сами лично строим. Все другие дома будут у нас из Так. Так. Все это мы делаем вот так. Извините. Так. Где нам это надо сейчас? светить, надо что-то нам это Что там? Обязательно смещать? Там они должны спать. Хотя. А где у нас лишний хватит? А тут он нахрана не нужен. Опа. И уже более менее Ну да, конечно, роки-то не подел, а что? А кто собственно сказал что тогда делать уроки? А уроки надо делать дома. Они а в гостиницы. Вон у них такой. Так. А я хочу. Оп. Оп. Оп. Не понял. Слушай, а ч ты мне так курто лагает? У меня компутах работает. Улагайте, да. А, ОБС. Вспомни. Ладно. В не иг... записи играют просто отлично. Так. Как это что? Да. Как это